Плюшки. Господи. Да, не помнишь. Мистер ага. Бак ага. тут какой-то. Что тут а Веном? Какой нахал двигается еще? Нахал, это ты только здесь. Стрелки да? не метай. Плюшка не мешал. Ты меня же бесишь. Лав, Нечем. Так, сережки наши красивенькие. <связывая> <Metaphormosa>. Отлично. Пропал. <связывая> магистр, его надо в горячую воду очень сильно. Это круто. Это круто. Это круто. Давайте. Ах. Адимую Я могу забрать все. Что вот ты можешь забрать? Все, что могу. Mm -hmm. Угу. Герои не не не Это похи. Селя Я, лу... Я знаю личность Я Ничего не знаешь. Это был, скорее всего, обманный маневр, а вы повелись как лук. Не сам было. Тут леса. Ну, ну и что? Это можно да. сделать такой Вселяя что я можно мог. один раз, один раз, один раз, раз. раз. А Только сперва достань. То если стараться, Там, можно сделать. Селя я мог в меня. Только сперва догони. Что ты сказал? Селя я мог, давай. А ты стой на месте. Не бить, да. не бить, а чё, бегать не разучился? Я же просто хочу с ним поиграть. Поиграем в школе. поиграем. Черт, будем играть в ДК. Посмотрим, кто выиграет. Помогите. Кто Вы, рыбы, плоды? Тихо, нет. А ты ты хорош. Привет, мистер Бак. Я сейчас в лесах. Ща, погоди. Что у вас за телесмотр? Мужчина. Шу -шу. Откуда у вас этот талисман? Откуда у вас его? этот талисман? Где эти паразиты, которые меня несколько дней заставляли делать дневную работу, создавать эти мерзкие талисманы, мои жалкие копии на мои идеальные работы? Привет. Сиди здесь. Привет, Привет. хорошо посижу. Вот ты. Я тебя сейчас. Сиди за ним. По башке. И, и, и из-за тебя я несколько месяцев. Небе он хороший. Это хороший. Это, это не, я, да, не знаю, кто это вообще. Вы вообще Может, знаете, кто это... Вы не знаете, знаешь почему? Вы... Ты знаешь что? Что? Я, вы вообще ходите, вот только из-за меня Ты вы стоите. Знаешь, почему твои здесь силы здесь. не будут работать? Не забывай посмотри, то, что лиса, это... Посмотри, видишь, у тебя костюм. А ты знаешь, кто его создал? Его создал я. Мы уже поняли? Знаешь да, что? Ты не сможешь использовать свои силы. Эти талисманы... Давай, вселяй меня, мук. Знаешь, Отпусти. почему ты не сможешь вселить меня? Бьет. Эти талисманы не настоящие, мой хорошие. Эти талисманы созданы силой, как его зовут там, Клевера. А то, что создают Клевером, это не настоящее, Да, у вас там есть там костюм, сила, но способности нет. Назад обернись. Вот сюда вот. Здравствуйте. Мы же вас победили. погоди-ка. Создатель талисманов? Или моя маска, или мои очки, или мой глаз меня оправдывает? Что? Какой филин? Ты что, ты что дурак. Да ты Баг. Где эти... Знаешь ты У меня зрение плохое. Я мистер Баг. А, мистер Баг, извини, у меня зрение плохое, зрение подводит. У меня глаз не видит. Звонок мистеру Багу. А на другом минус 100. Короче. А, а, так мне еще и тебе лицо расчесать. А, привет. Ты зачем меня сначала воскресил, а потом опять убил? Потому раз. что Кливер питает вашу силу. Нет, первый раз, когда на вас нападали одни нет. Ты что сделал? 50. Ага. Это так надо было. Да ты а, собака. Нет. Но ты не стоишь благодаря этой Эклице. Благодаря Экли, которая уничтожила мой дух. Uh, я не знаю толком, что произошло, но я помню то, что последнее помню, как я вылез из земли и все, все, что я помню. Больше толком ничего не помню. Чудной Ты гадюныж, думаешь, я тебя и в этом обличии не узнаю? Да ты. Он Тебя. Чистым злом это ты. Ты тоже за этих троих. следи за ним. Я. Его силы не работают, это фейк-талисман. Ладно, Поэтому... все. Зато я теперь могу зажить нормальной жизнью. Талисман. не буду... Прошу создавать эти ваши вонючие талисманы. Мистер Бак, заходи сюда, срочно. Это очень важно. Все. Я не следил Мне за временем и перевоплотился. В итоге злодей знает мою личность. Мне придется отдать Опа. талисман. Мы переживай! Не переживай! Слышишь? Я услышу. Спасибо большое! О, хороший! Слышишь? Бак, слышишь? Я могу помочь этому бедняжке. Попросите, у нее есть доклинание, которое стирает память. Вот, посмотри, там вот сейчас дракон только что перевращается. Не понял. Вот я теперь за вас, Героев. Они меня несколько месяцев терроризировали. шопу по ехали, поехали, поехали. А -а -а -а. Они меня терроризировали, заставляли им создавать талисманы yeah. Давай. Страшно. Страшно, конечно. Может, тут каким-нибудь это пробьешь, у тебя же там пчела есть. И, да нет, у тебя пчелы. Я Как хорошо, Какого? что мне уже. Несколько тысяч. Лет, а не вот вот, а да. смотри, а у меня есть настоящий. А если я в тебе селю, а, а, а мог? У меня вот тоже есть настоящий. Ну не настоящий. А это у меня это бероб. Ну тоже настоящий. А твои силы так. Это силы полные. А вы думали, что я вам буду делать ваши Открой. талисманы полнее, чем полных? Ты, Открой. ты все... Нет. Погоди. Короче, мне а... надо вниз? трансформироваться. Мистер Бак, не против, если я буду заигрывать? Мне надо, да-да-да, мне надо те трансформироваться, я и пойду. Я никак я не, я не. Ну, ну. я... А вам в команду не помогал, никогда не было, я могу использовать свои силы без остановки. В магазине. Дракон. У ну, меня бомж людей нету. Дракон, а? следи, мне надо тетр трансформироваться. Такарапасак, да едри. тут есть я, не переживай. А тут следи, я. я пойду тетр трансформироваться. А ну получи! А ты что? Так, секундочку. Хранитель Я нитяшка самый где? лучший человек в мире, пожалуйста. О, дракон! Иди сюда. Мне меня убивают. У меня что-то со зрением плохо. Опа. Куда а -а. пропал дракон? Да. У меня а, он, он проблемы меня со выпускает. зрением. Ты смотри, что сюда никто что, не следил. 30, 30, 24, Нет. Вот тут смотри, вот тут. Да оно не работает. А я пока детрансформирую. Ха-ха-ха. Силы не пропускают. Сделал мистер Бак, получишь? Я магия. Так, все. Первый уничтожили. Остался только Феликс. Второй ловушке. Первый в ловушке, второй в Бак, смотри, я же создатель талисмана. Филер, приём, приёмте, я нахожусь в полной, полной владении на талисманы. <гас> Уничтожь все. Талисманы? Которые, нет. который ты создавал э, клевер. Нет, клевер это просек. Я могу сделать вот так вот. Так ты собака. Я ты могу сделать собак... бесконечно. Ты... ты вообще офигел, ты как мы силы искос... искосил. Я создатель талисманов, <гас> Милок. Да, что... Ты собака, ты не создатель, ты собака сутула. Ой, спасибо. Не слышал такого. Так. А смотри, что у меня есть, мальчик. Создатель, или Нет, пока что. Чем тебе это поможет? Да, тебе ничем. Так, талисман тигра. Тигра. Тигра. А что, талисман тигра? Ты хочешь, чтобы лучше не выбирайся, иначе я уничтожу все. Как дела? <связывая> И ладно, я отдам тебе талисман. Нет. Нет, не верь в это, мистер Бак. Я, я в это не в, верю. Владею, а не это, я же владею, поган. ты это. возьмешь, А может ты возьмешь мячик от талисмана собаки? Давай. Слышишь, э, этот, мистер Бак, вот я помню Феликс, ой, Феликс. Вот это говно, которое у меня... Вот, темного Филина, помню. Вот это было зло. Настоящее зло. Хватит применять талисман. Подождите, секунду. Он не вылезет. Это бесполезно. Я помню, да. активный, я э, как заставили, Филин заставили. завидовал моей силе. Филин завидовал моей силе. И один раз у меня украл талисман Мулини и Павлина. После этого я их потерял, и, и вот. Потом они вроде как не нашлись и до сих пор не нашли. Так, вы ко мне хотя бы никак не проберетесь. Я создал эту ловушку, я ее, точнее не я, а Бражник создал. Ты сам попал в свою ловушку, идиот. Калки, тебе что-то нужно говорить? спасибо. Где? Пошел отсюда. Собака сутулый, уйди. Призрак, это ки. Плюс. На моих плюс, моих талисманов. Если что, не переживайте, мои талисманы, которые сейчас у меня, они не несят никакого вреда А к вам их силы к вам не вредят, Где тут раздевалка? Да я ничего не смогу сделать. Я полетел, мне нужно встретиться. Не могу, что плохо становится. О, нет, нет. У меня есть идея. Жди здесь. что то у меня опять глаз появится. Дракон? Ах ты сбежал! сбежала? А это не ты. Я по тебе переполохну не попал? Трансформация. Марк. Да Там ты собачий кролик. Ага. А я да. кроледок. Крови, док. Слушай, ты нигде не видывал моего сына? А кто? Нет. Мы за уехи. Его зовут Фу. Его зовут Фу. О, привет. Открой, иди сюда. Мастер Фу, что ли? Помоги мне, или я уничтожу. Я тебе покажу, только Ты иди сюда. Хорошо. Открой мне. И закроешь. Пусти меня. Убей меня молнией. Ханара. Следи за этим, чтобы не выпустили. Okay. Эй, привет. Mm -hmm. Готов? К чему готов? Что? Все а, давай. Что давать? Приветики! Не ждали кр... yeah. слепого yeah. кролика? А, а если я мячиком? Слепого... Я не знаю. Я слепой кролик. Модности. Подержи его. Ой, да, вы его. надеялись, что я никогда не выберусь, я поверю, у меня еще 100 мне еще вы можете. Я, вы... за я... я тебя возмещу все. Да, когда мне моего сына Хорошо, спаси меня хотя бы. А, сейчас я спасу. Образник, ой. Не несколько... да, ой. Привет. Я сюда, задолбал. На тебе этот кейс Привет. с Катя, если что, э, собака кроли, кроли-пёс, кроли-пёс. Я чувствую фейк и не фейк. Всё, запускай меня. Вы отпусти, меня. Вон, отпусти, вон, я отпусти его. Только Хатя. застрой. Хатя, хоть, хоть. Подожди. Второе делать? Да, отпусти его, пусть бежит. Уходи. Закрой Пач -пач. это. Трик за Ну и беги, ну и беги, ну и беги. Подвернешься на первый же момент и трансформируешься. Я тебя найду в любом месте, в любое время я тебя найду, заберу все твои талисманы и все. Я сказал, слепой кролик тебе никогда не оставит. Все. До свидания. И это выкинем. А теперь надо до слияния. Я жду здесь, а. Вот прям вот вот этого красивого дома. Алки. Всё, я ушел, Я улетел. Господи, меня так тупо так... Старбак? Тут калки летают. Да если я не... Ну, так, я под... к хранителю. Э... Ну к создателю. Подкрепися. А? Подкрепися. Волу, Эй, ты слепой где? Миш. Слепая где? Мыша. О да? боже. Пошли. Так. Я слепой мыслиз. За мной. Да, кстати, если что, меня убивать не надо, а я говорю, благодаря... Так, что тут? тут? Вот. Что за... Ну, вот, чудес, не а о, сын мой, сколько лет, а сколько лет? А? Просто... Проходи, проходи, не бойся. Ракошка, Ракошка, о, бракошка, сюда! А что Ракошка? Ракошка. Ну, здесь мастер фу, Давай, и... видите, сейчас приду. Нара. Еда. Ну <ут> что ж, Надя, <ут> <три folleted> пришли, решили зайти в гости к супергероям, да? Мираж! Э! А ну, пошел отсюда, сюда, пошли отсюда, так. я страдаю. А иначе вас закатаю за душу. Я же пойду, я, я скоро буду проходить, я пройду скоро ритуал. А я, со... я найду способ, как забрать ваши талисманы. Да уж, ну вы нашли место, чтобы им дом... Этом еще Мы им сотрим а кто сейчас, память. Кто сейчас, кто сейчас хранитель? Я. Мистер Бак. Стой. А стой. Мистер Бак. стой, стой, стой, стой. Я Мистер ага. стой. Я на сделку, понимаешь? И а, я... Погоди, я на всякий случай это сделаю. Я тебя зарыжу. У тебя пропал меч. Сейчас я тебе его подарю. Воссоздание. бей я. Откуда? Мистер Бак, смотри, я даю все талисманы, что Нет, у меня есть. А ты мне один. Какой? Такой синенький, красивенький. Нет. Нет. А вдруг он у нас? Это, а почему? Потому что у него супер силы есть которые мы еще не раскрыли давай до свидания да да, -да все пока ой извини если молодею и мне то есть я не получится слепая собака себя назвать восхищающий Привет. Я хотела бы назвать тебя слепой собакой, но не получится. Ну да, глаза все остались. Ладненько. Все, я полетел, пойду. Если что, скоро вернусь. Твоя личность типа не тайна, да? Погнали! Там создатель талисманов, что мне... что Вот объясни. Вот прикинь. Созда... Не, ничего. Мне просто... Что? Тут кот стоял всегда. Тут кот стоял всегда, да? Вот ты же всегда тут стоял. Mm. Я... О, Эдриан. Привет. Uh -huh. Я хотел сообщить одну новость. Я уезжаю из города, но скоро приедет мой друг. Uh -huh, хорошо. Его зовут Винтер, и... И... Он будет жить вместо меня. потому uh -huh, что хорошо. мне тут уже надоело. Тем более... Э... Блин, Нет, это я сказать не могу. Ну uh -huh. ладно. Я Не сейчас соберу все вещи и уеду. Надену скипетр костюм. Этот. Пойду к своей. Привет. А, Че ты меня? тут делаешь? Не важно. Шпионишь? Ну шпиония я пойду отдыхать. Мне надо сюда забраться, я слежу за всеми. О, Лука, я слышал, ты уезжаешь? Да.